Всем привет! Российский шоумен Максим Галкин обнародовал в Инстаграм ролик игры на пианино композитора Игоря Николаева и своего сына Гарри Галкина «Новогоднюю ночь». Хочу поделиться с вами уникальной импровизацией. Игорь Николаев вместе с Гарри сели за рояль и, не репетируя, не договариваясь, на ходу сочинили и сыграли. «Удивительно, как Гарик чувствует музыку», – написал Максим Галкин. Гарри в ролике сказал, что название музыкальной пьесы «Новогодняя ночь». Это фортепианный дуэт, который заменит все радости новогодней ночи. Правда? Давай, Гарик, как мы назовем пьесу? Новогодняя... Гарик, ты, еще... ты спать еще не хочешь, Гарик? Нет. Гарик, еще раз, название пьесы «Новогодняя ночь». Какой что вы не репетируете. Я отказываюсь от этого. Ты снимай, как он играет. А то никто не поверит.